Привет! В этом видео я хочу показать, как сканировать большие сайты в Netpeak Spider и несколько фишек работы с полученными результатами. В первую очередь хочу сказать, если у вас на устройстве больше 16 гигабайт свободной оперативной памяти, вы уже можете работать с сайтами на сотни тысяч страниц. Мы потратили много часов, чтобы оптимизировать работу Netpeak Spider и минимизировать потребление ресурсов вашего компьютера если же все-таки ваше устройство не справляется тогда открывайте настройки а я буду перечислять все факторы которые помогут облегчить сканирование вы можете уменьшить количество потоков и увеличить задержку между запросами чтобы не нагружать ваш процессор и не создавать сильную нагрузку на сервер сканируемого сайта также, если вам не нужно проверять страницы под доменов, внешние ссылки, изображения, файлы стиля и другие документы, кроме HTML, отключите галочки напротив этих функций. На вкладке «Продвинутые» вы можете включить учет всех инструкций сканирования и индексации, чтобы не добавлять в проверку закрытые от поисковиков страницы. А также можно не брать ссылки из тегов «Link». Советую отключить галочку у пункта «Сканировать содержимое страниц» с 400-й ошибкой чтобы, опять же, немного уменьшить количество собираемой информации. Если вам не нужно идти сильно в глубь сайта, а достаточно какого-то количества страниц или кликов от главной, или вложности урлов, можете это задать на вкладке «Ограничения». Кстати, советуем делать большие сканирования поэтапно. Выставляйте ограничения по количеству страниц, например, полмиллиона, а когда программа дойдет до лимита, она остановится, а вы обязательно сохраните проект вручную после чего увеличите ограничение с 500 тысяч до миллиона и так далее, пока не просканируете весь сайт до конца. Лучше перестраховаться, чем потратить еще много времени на повторное сканирование из-за отключения света или синего экрана. Также можете уменьшить размер сканирования, исключив правилами ненужные страницы, например, служебных папок или поддоменов, которые затем не нужны для текущей задачи. Так, с настройками все, давайте перейдем к собираемым параметрам. На боковой панели откройте соответствующую вкладку. Тут вам нужно будет самим выбрать, какие параметры действительно обязательны для выполнения вашей задачи. Мы даем вам максимальную свободу выбора. Если хотите, можете выключить прям все-все параметры. Тогда программа просто соберет страницы, которые найдет в ходе сканирования. Кроме этого в таблице не будет ничего. Но все же давайте перечислю несколько параметров, которые занимают больше всех памяти. Это входящие и исходящие ссылки, пейджеранг, изображение, микроразметка, хрифланги и поисковый запрос. Если, если вы их выгружаете из Google Search Console или Яндекс.Метрики. На этом все. Можно запускать сканирование. А когда оно будет завершено, советуем воспользоваться сегментацией, чтобы детально изучить различные фрагменты сайта и найти полезный инсайт. Поздравляю, теперь вы знаете, как сканировать большие сайты в Netpeak Spider. А если хотите узнать подробнее о сегментации и других возможностях нашей программы, включайте следующее видео.